27 мая, группа единомышленников, товарищей, на универсальном аппарате собрались все, все здесь, Саша Торпеда, Вова Морячок, Дюша Метелкин и я, Дед Костян, Йоу, вот. Собрались. И сейчас ганзанем, ганзанем в сторону сказки. сказки Плевать на все производства, на все, что творится в мире, на все, что творится в стране. Не, мы, мы не равнодушны. Мы не равно. Однозначно нет, мы Но не равнодушны. Но мы в этом принимаем, мы да, мы принимаем пассивное участие. И на неделю мы не активны. Бенч, мы погнали! Ну что, промежуточный, как это называется Пит-стоп да. Доехали до Куликовской Дядя Саша Привет, тетя Люся что Тетя что Люся вас? Тетя а, Люся имею, да? И оно? Тетя Люся, привет Пока что еще с Куликовской Из твоего родного дома Из ее родного дома Да, да дядя Вова у нас за бабу Машу Дядя Вова. Мир Дядя Вова. Дядя Вова. Uh -huh. Ага. Не разговаривай с нами вообще. Вот печечка. Сейчас, значит, да, печечка варится. О, в смысле, как она называется? Топится. Пес. Вот, коптится. да, да, да. Пельмешки варятся. Майонез нашли. нашли. Александр, запиши, Лел. Я, я? тебя на тоже. <связывая> ага. Костя, Костя, скажи, товарищ, он снял шляпу в помещении, в Божьем храме? Сними шляпу в Божьем храме. А вот время, которое мы здесь находимся. Примерно. <связывая> а ты просыпаешься, 4 часа. Да, надо успеть съесть пельмени. <связывая> Привет всем ниленжанам и около около да. Здравствуйте, товарищ. Здравствуйте, товарищ. Да ладно, да. ладно, трах тебе дух, Не знаю, а трактим, загадал пожалуйста. желание побывать на Нелинге. Да? И оно свершилось. У -у -у -у -у. Да, да, да. Так что вот мы тут. еще на магии Едим, пока пельмени пельмени, пельмени. А. Мы всеми едим а. пельмени. А. Смайная зомбай. Идет ремонт караката, вернее, его усовершенствование. Как дела? Вот куда электроды-то уходят. Работает. Работает мастер-то. Это у нас Андрюха. Да. А это наблюдатель. Валан, как дела? Там варится? Да. Так, не ругаемся вырежопываемся усиливаем педаль газа глаза говорят глаза интересно через видео попадает не попадает вот так вот мы модернизируем каракат не отходя от дома все не умеют а что-то делают все работают вот результат вот результат сегодняшней работы вот она конструкция человек пообещал что это выдержит не оторвется будем посмотреть сейчас ребята Заправляют каракат. упора да, Пожарный, маска, да, да. да, совсем чуть-чуть, вот провернули пипку, не смогли мы утянуть каракатом. Вот колясика у нас пустое. Да, падали. парни убежали за машиной и камерой. Ремонт, очередной ремонт.